Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер, доброй ночи, наверное, многим тем, кто находится, живут по московскому времени, потому что у нас в Чикаго еще только вечер 6 часов вечера в Чикаго. Правда, в Хабаровске уже 9 утра, а у вас на экранах вы видите Константина Сифанского, нашего руководителя полетов. Константин, приветствую вас. Приветствую всех. Да, ну и сегодня у нас полет, так сказать, в открытый космос чуть ли не. Да? Расскажите, да, куда мы будет. летим и зачем? Что мы там предполагаем увидеть? Ну, в общем-то, полетим туда, куда мы уже летали до этого. С это нашей группой. Да. Полетим в систему Центавра. да. И на этом примере посмотрим, как выполняются полеты по физическому плану, вот, в космосе. Дело в том, что, помимо астрального плана, помимо путешествия, там, параллельные миры, помимо путешествия во времени, есть путешествия по физическому космосу. Ну, по физическому плану можно путешествовать не только в космосе, можно просто по нашей Земле путешествовать. Кстати, довольно интересный опыт ему ставить. Ну, Константин, вот все-таки вопрос… Мы как-то привыкли, когда мы физически находимся где-то там, в каком-то месте, в самолете, как минимум. Ну, кто-то, может быть, и в космос действительно на межпланетном каком-то там союзе летает, или там Аполлоне. А тут мы летим все-таки в астральном теле, а вы говорите на физическом плане. Это как понять все-таки. Ну, в астральном теле по физическому плану. Как же, как путешествовать в астральном теле по физическому плану по Земле, например. Даже Потому как... что... Я, да, я сейчас объясню. Дело в том, что я когда беседовал с одним своим знакомым, который у нас на территории США, который является студентом вашего курса, он говорит: ну, в общем-то, как я понял, это все равно все-таки медитация, типа медитация, где мы погружаемся в медитацию и мы и летим. То есть мы остаемся на месте, но где-то в медитации мы летим. Вот так он это понимает. Так вот, сегодня мы летим как раз-таки не так, правильно? Да, в принципе, не так. В принципе. А в чем разница? И как нам надо к этому готовиться? Мы сегодня полетим уже. А вообще считается, что полеты по физическому плану наиболее сложные физически. Как ни странно. А вы считаете, что все к этому готовы? Ну, я считаю, что с одной стороны это самый простой вариант, а с другой стороны он чисто, как сказать, более утомительный, что ли. Более утомительный. Но что касается полетов в космос, вот к той, к той цели, которую мы поставили, здесь есть два принципиально разных подхода вообще. То есть можно совершить путешествие в будущее и как бы прикрепиться к информации о полете первого звездолета, например, в систему Центавра, и увидеть, как он проходил. Как бы находясь среди экипажа, очевидно, там в будущем выложены эти материалы. Что, -то, кстати, тоже было такое сделано. Ну, а можно лететь туда сам, самим. Вот это две принципиальные разницы. Ну, туда же наши корабли, как бы, еще не достигали. Все-таки это хоть и самая ближняя планета, но она находится на расстоянии огромном количестве световых лет, куда мы, собственно говоря, не попадем в физическом плане никак. Естественно, но в будущем туда летать будут, и летать будут очень просто, как говорится, без всяких проблем. И первый полет первого звездолета мы наблюдали в своих поисках когда -то. Вы наблюдали первый полет звездолета? Да. да. Мало того, мы наблюдали первый, два, в двух вариантах. Задание было немножко некорректно сформулировано. В одном случае полет происходил от, при старте с орбиты, вот именно первый. А в другом случае полет происходил при старте с Земли. Вот. Но... вы, то есть, когда вы летали, вы летали в двух вариантах или это было в одном полете, так сказать, два варианта? Как... Это было, это действительно было, получилось, что в одном полете было два варианта, потому что люди по-разному приняли информацию. И поэтому они увидели два варианта. Потом мы неск... в каком-то плане это дело уточняли. Вот. Но то есть, это один, совершенно один вариант, который свободным полетом, по сути дела, не является. Вот, свободный полет был, например, вот падала комета Шумейхера-Леви на Юпитер. И наш Алексей, как говорили, был как раз возле Юпитера, мы отслеживали этот, ее падение, и сфотографировал падение этой, этой кометы, снимки получены. Причем американцы само падение не сфотографировали, там ихняя станция пролетала. Они сфотографировали уже после того, то есть это происходило на противоположной стороне Юпитера от них. Вот. А у нас было, когда она входила, вошла в атмосферу, горела, там и взрыв, как говорится. Вот. Разница была у американцев стоимость «Вояджера» плюс 30 миллионов дополнительная программа. У нас это была стоимость фотопленки, и реактивов, и фотобумаги. Результаты были почти одинаковые. А То есть в определенных, определенных вот это... ситуациях это может быть очень эффективно. А вот этот товарищ, это когда это было? Ну это, я не помню, 92-й, там 93-й или 4 й год. Так там. вот этот вот, товарищ Алексей, который там, Алексей, да? который там да. был, он целенаправленно там, или он случайно да, там оказался? Да, да, Пролетал, да, как да, говорится, да. мимо. Нет, нет, нет, нет, это было целенаправленно это чисто было, сугубо направлено, это был именно полет туда. А как бы знали, потому что я да, мимо, да, мимо да. меня это прошло, я все-таки был в процессе э, такого тривиального полета из Москвы в Нью-Йорк. В это время я как раз прилетал. Поэтому я как раз то мимо меня. Так что там было еще раз? Это было, напомните? Ну, произошло падение кометы Шумейхера на Леве на Юпитер. А астрологи а то есть астрономы точнее они а это, это знали да Да, конечно все это знали что это происходит мало того там пролетала американская станция воядер по моему и они тоже, mm. как говорится снимали вот ну и мы использовали свои методы и на следующий день после этого события у меня были на, на столе у меня фотографии лежали три фотографии было получено именно вот по вот этому вот событию и они есть у вас Сейчас. Мы эти фотографии да, правда одна не отсканирована еще надо было сканировать Вот. И Поэтому фотографии мировая общественность, в частности американцы. Да никак нет, не что мы Они... да, подымали, да. что ли. Мы сообщили у себя, по-моему, в уфологии было доложено, что вот так и так вот получили фотографии передали и все. Угу. Вот. Поэтому но для себя были сделаны определенные выводы, что это возможно. Все-таки фотографии на физическом плане получить можно, и результаты интересные. Ага. Теперь, что касается вот полета к Центавра. Сегодняшнего. Да, сегодняшнего. Во-первых, сами по себе звезды Альфа, Альфа А, Альфа Б, они находятся друг от друга на расстоянии примерно как от Солнца до Сатурна то есть довольно близко друг от друга, но с другой стороны, там за глаза достаточно места, чтобы у каждой из этих звезд была своя зона жизни, и там могли быть планеты. Вот, это первое. Второе, значит, Проксима Центавра, она находится ближе на три месяца световых к Земле, чем Альфа А и Б. У нее была обнаружена планета, и когда наши... Пилоты там были, мы видели еще одну планету, за, далеко за границами жизни, синего цвета, но на подобие, может быть, нашего Нептуна. Вот. Поэтому... А она в наличии вообще есть или нет? Кто? Ну, вот планета? Это, вот, синяя планета, да. Или... Ну, синюю планету никто не видел, понимаешь? Это Класс. Да, то есть подтвердиться или нет это потом, потому что засечь планету у другой звезды сам понимаешь это не очень просто в общем то занять такое непростое. Использование Кеплера, использование других, как говорится, телескопов орбитальных, вот, но доля случайности там всегда присутствует, потому что перекроет планета звезду или не перекроет, в общем-то моменты есть. Вот. А в принципе, я говорю, результаты могут быть интересные, даже очень. То есть можно действительно увидеть что-то, причем вполне возможно, что так оно и есть. То в случае, если полет проходит удачно, то можно увидеть действительно другие чужие миры. В каком-то плане это, в общем-то, безопасно. Это не то, что на космическом корабле лететь, когда там метеорит может расшарахнуть, еще угодно быть. Вот. И интересно. А... Астролетчиков метеорит, как вы говорите, шарахнуть не может? Слава Богу. Ну, нет. Астропилотов ты имеешь в виду? Да. Нет. Не может. Не что полет не происходит полет. через другое измерение, во-первых. Это первое. И второе, как говорится, все-таки тело, в котором находятся пилоты, это, так сказать, ну, не совсем физическое тело в нашем понимании. Это голограммное тело, и для, оно не, для него не представляет опасность. Метеориты, там, астероиды и там, все остальное. Вот. И когда полет проходит, мы, кстати, выходили на дальние полеты и наблюдали очень интересную картину. Представь себе, возникает туннель, причем квадратный туннель по форме. И на стенках его отображается окружающая вселенная. И вот по этому туннелю ты летишь с огромной скоростью вперед. Колоссальная скорость. А на стенках видно изображение звезд, созвездий, туманности. Но эти как бы звезды, созвездия, туманности выглядят как на экране. Понимаешь, что мне И когда ты двигаешься вот по этому туннелю, а это явно туннель идет через другое измерение, то вот эта вся трехмерная... Все эти трехмерные объекты, они никак не взаимодействуют с тобой. Поэтому в туннеле ты можешь идти с колоссальной скоростью, то есть там скорость ну, во много-много-много раз выше скорости света, и никакого взаимодействия с, с, с физическим миром нет. И что бы там ни происходило, хоть там смешное будет взрываться, все что угодно, это будет только изображение, не больше ничего. Это то, что называется мыть из трехмерного мира. Ну, это то, что, возможно, сегодня называют трассионными полями, нет? Нет. Мне трудно сказать, понимаешь, просто трудно сказать. Это была технология чужая, явно. Дело в том, что, когда мы вышли на нее, мы видели, разные люди увидели ее одинаково. Вот я увидел, потом Алексей увидел, причем он сам рассказывал, как это выглядело. Еще там кое увидел. Это была чужая технология, понимаешь, из будущего технология. И нам показали, как происходит вот этот полет. Именно полет вот, в беззвездном пространстве, но никакого взаимодействия с трехмерным миром при этом не существует. Просто вообще его нет. Этот весь трехмерный мир отображается просто в виде ну, изображения на экране. То есть на стенках этого туннеля, вернее. <coughs> То есть это явный выход, выход из трехмерного, ну, из третьего измерения или до предела трехмерного мира. Угу. Что касается полета нашего там, обычного... Константин, я прошу прощения, еще один вопрос. Мы как-то обсуждали с тобой вот, съемку, люди снимали фотографии, но тогда, в 90-х годах, это было, не было там почти, наверное, только появлялись эти диджитал фотографии, Цифровые, да, вот эти аппараты, а были обычные пленочные. Так вот, на пленочные понятно. А вот как сегодняшний аппарат? Уже пленочных как бы нету. Так вот, сегодня можно снимать обычными цифровыми аппаратами или нет? Знаешь, Майкл, это под... Я не знаю точно. Вот, честно, я могу сказать, что я не знаю. Да? Дело в том, что. Мы пытались, и ответ был неоднозначный. Понимаешь, совершенно неоднозначный ответ. То есть потом ребята рассуждали, пришли к выводу, что снимать можно, только используя вот новейшие какие-то камеры, которые содержат очень много пикселей. В общем, я в этом деле, понимаешь, не совсем разбираюсь, вот, что может быть что-то и получится. Но они стоят очень дорого, а таких у нас просто нет. Понимаешь? А в старых, в старых проявлялся эффект мы пришли к выводу, что проявлялся эффект Казимира. То есть из вакуума происходило воздействие на, вот эти вот, на этой на эмульсию пленки, и за счет его формировалось изображение. Никто против этого не возражал, по той простой причине, что вот это вот воздействие из вакуума возможно. Оно имеет место быть и называется эффектом Казимира. Вот и, кстати, впервые оно было обнаружено именно на эмульсии, и поэтому э, и на видео, вернее, не на видео, на фотопленке, не кинопленке, и на магнитной пленке. Там тоже эмульсия была. В определенный период получали хорошие результаты, а когда вот вся эта, как говорится, техника ушла в прошлое. И все, все перешло на цифру. Вот здесь возникли вопросы. Хотя была одна книга, где писали, что, например, получали электронные голоса довольно хорошего качества при записи на dvd диски и все такое. Понимаешь? Я поэтому тут вот комментариев не имею. Понимаешь? Не до конца я это. Я понял. Ну, к примеру, я просто не знаю, как пользоваться, но мы потом поговорим. Но ну, есть у меня аппарат, он 42 мегапиксел. Э Первый, наверное, в мире, незеркальный. не зеркальный. Но интересно, надо попробовать. А, а если мы возьмем, скажем, камеру? Вот не фотографию, а просто видеокамеру. Не пытались вы делать? Тоже Нет, с пленкой, кстати. Есть. У нас не было тогда, понимаешь? Дело в том, что тогда мы могли снимать не на видеокамеру, а на кинокамеру. Ну, кинокамеру она ну, называется. Да, кинокамеру можно было бы снимать, но как-то руки к этому не подошли. Во-первых, это было намного дороже, самосъемка. Mm -hmm. Во-вторых, ну, считай, проявлять пленку надо, обращаемую. Там там продава... была все время обращаемая пленка mm -hmm. негативных, кстати, и не было. Вот, mm -hmm. это морока большая. Ну, делал я это, в общем-то, я не могу сказать, что это невозможно было сделать, но как-то вот и, кроме того, камера тяжелее фотоаппарата в руках, понимаешь? Понятно. Одно Понятно. дело, когда ты снимаешь на фотоаппарат, он там, его почти пилот не чувствует. Ну, же пилот... Голограмма так или иначе? Ну, нет, да, но, не... но в руке-то он держит физический фотоаппарат. А -а -а. Понятно. Вот. И дело в том, что вот эта вот вся сложность заключалась в том, что нужно было находиться там, одновременно щелкать руками здесь. И не вывалится оттуда сюда снова, понимаешь? Могли ну, да. сделать по-настоящему только хорошо подготовленные уже пилоты. Понятно. Хорошо. Ладно, тогда мы давайте мы тогда. Будем выступать, ну, да? Ну, во-первых, надо все-таки ввести водную. Значит, что касается звезды Альфа. во-первых, она по яркости на небосплоде находится в южном полушарии, занимает третье место вообще среди, звезд. среди всех звезд, которые видно с Земли. То есть это очень яркая звезда. А яркая она потому, что светят две звезды и, и издали сливаются, как говорится, когда мы на них смотрим в одну. И находится близко от Земли. Поэтому такая яркая. Значит, что они собой представляют? Звезда Альфа А Немного больше Солнца, и температура поверхности немного выше, чем у Солнца. Вет желто-белый. А звезда Альфа-Б, она меньше, немного Солнца, и относится к классу оранжевых звезд. И температура немножко меньше Солнца. Но разница небольшая. Где-то процентов 12%, что такое вот. вот. Вот две таких звезды красивых есть, между которыми расстояние, как между, между Нашим Солнцем и Сатурном. Вот, между них есть планеты. Плюс к этому имеется Проксима. Красный карлик. Кстати, у красных карликов есть одно интересное свойство. Они очень долго живущие. Считается, что они могут просуществовать триллионы лет. И в дальнейшем они представляют интерес для переселения туда. Вот. В отличие от, если у Солнца нашего порядка 10 миллиардов лет срок жизни, так у красных карликов там может и 10 триллионов и больше быть лет. Вот такая интересная у них особенность. Вот. У них была, упрактивы была обнаружена планета. Мы туда летали, используя наши методы. говорю, там было обнаружено, там действительно была обнаружена планета, подтвердила, что она там есть. Мало того, планеты есть океан, есть определенная жизнь, примитивная, на уровне выхода жизни у нас на сушу, конец Илура, начало Девона. Но это, может быть, не связано с тем, что, как говорится, она там позже стала развиваться, чем у нас, а просто, возможно, процесс развития был намного дольше, чем на Земле. Потому что Проксима иногда выбрасывает вспышки, Стоит большие поток излучения идет в космос. И на поверхности вся жизнь может уничтожаться. А вот те формы, которые все-таки выработали устойчивость к этому излучению, вот они потихоньку выбрались на сушу. Вот. И еще наши женщины обнаружили планету наподобие Нептуна, в общем синего цвета, которая висела далеко за границей жизни в этой прессе. Вот. Что касается альфа альфа а и альфа Б, там тоже были обнаружены планеты, причем, может быть, у бедты одна из планет, которая находится в зоне жизни, обитаема. Вот такая информация, которую мы получили предварительно. Значит, полеты. Чем отличается особенность какая особенность имеется именно при полете в космосе. Желательно все-таки вокруг себя построить зеркальный шар. Это как понять? Ну, такую сферу начинаешь раскручивать вокруг себя и представляешь ее, что она отражает все наружу. Но часть, а ты изнутри можешь видеть то, что за пределами ее находится. Но это вы сейчас говорите то, что мы сегодня будем делать, да? Да, да, да. Да, да, да. да. да, да, да, да, да. Mm -hmm. И, как говорится, просто нужно будет попасть именно на Проксиму. Или Альфу, или центавр, То есть на Центавра. Никуда-нибудь, как бы, куда попало попасть. Вот у нас фотографии есть, когда летали. Все... В старые времена, как говорится, в, начале, в начальном периоде летали в космос и фотографировали вид проксимы Центавра с поверхности ее спутника. Фотография такая есть. Вот, Но учитывая глубокие знания, так сказать, с обратным знаком астрономии нашей группы, вполне можно. Простите, а надо знать астрономию? Ну, Всем. Майкл, ну, когда ты в космосе летаешь, тогда астрономию желательно все-таки знать. Ну, все-таки куда, куда ты попадешь. А, как бы, а то полетишь в одну сторону, попадешь совсем в другую, понимаешь? Ну, мы доверяем вам знания. Понятно. Вами астрологии. Астрономии, точнее. Не астрология, вот, астрономия. В общем, получили такой снимок, и там действительно видно вид такой звезды с поверхностью поверхность ее спутника. Облака на небе какие-то и такое полушарие поднимающееся Довольно близко находится планета от звезды. Вот. Проксима это была или нет, одного Бога известно. Понимаете? Потому что могли увидеть любой красный карлик и возле него, как говорится, планета. Ну, по тем временам. В этот раз летали направлены. Вот. У человека есть возможность включать, так сказать, свой внутренний локатор. И оказывается, когда вы, например, если вы находитесь в космосе, особенно желательно переместиться все-таки в южное полушарие, оттуда все это дело делать, потому что Проксима находится в южном, то есть и Альфа находится в южном полушарии. Вот. И если включить свой внутренний локатор, настроиться на самую ближнюю солнцезвездную систему, то... В общем-то можно довольно успешно выйти на звезды центровать. Поэтому вот так вот будем строить полет. Понятно. Вначале выйдем просто в космос, переместимся в южное полушарие, в зону Антарктиды, и уже с нее будем стартовать непосредственно туда. То есть мы пока в Антарктиду движемся. Да, пока мы сделаем просто подготовку к полету, как всегда. Кто, начинать будем? Давайте. Так, сели поудобнее, расслабились. На сахасарару чакру на макушку головы опускается тонкий поток белой энергии. Он растекается по коже лица, по коже...